Сегодня мы будем снимать видео о том, как мы, придурки, спускались в провал Логового дракона. На, снимай. Всем привет! Я сейчас нахожусь у шахтного провала, который мы спустимся. Вы посмотрите в этом видео, посмотрите с какими трудностями мы столкнемся, как мы будем, ну, практически, как мы будем там выживать и так далее. Расскажу, насколько это место опасное. Сам спуск опасный по веревкам. Это, во-первых, там нужна каска, все камни сыпятся на голову. Второе. Потом, когда мы спустились, сюда подъезжают машины, кразы и разгружают пустую породу прямо в провал туда, точнее в провал. И эти камни все летят, разгоняются и с сумасшедшей скоростью долетают до дна. Ну, там уже конечно, не находиться в такой момент. Давай! Одна опасность, когда мы спускались вниз на само дно этого провала. Там с потолка э, просто-напросто кусками отпадают камни. Э, причина тому это слоеная порода. Просто-напросто она слоями бывает так и отпадает. Ну и внизу там тоже есть дырки глубокие, какие-то рудоспуски. То есть если без фонаря можно просто туда уйти в дырку с концами В общем все сами увидите, смотрите дальше Сейчас я нахожусь в провале, один из самых интересных провалов Кривого Рога. Это провал Логова Дракона. В общем, у нас тут печаль-беда. Спустились мы по веревке и так получилось, что 6 литров воды просто оторвались скрепления и упали вниз. И мы теперь здесь будем... Сейчас скажу сколько... Почти 14 часов без воды будем. У нас воды очень мало. Сюда добраться было очень тяжело. Мы спустились по веревочкам вот так. Ну и на ночь оставляем веревки. И будем ночевать в этом провале. Нам туда, вниз. Здесь такие горизонты или квершлаги даже. В стенах этого отвала там поселились ястреба. Они там живут. И очень возмущаются, что мы на их территории. настроя В общем, будем ночевать в шахте без воды. Не, вода есть чуть-чуть. Вот это вся наша вода на 14 часов, даже на 15. Ну, а нам вниз туда. Особенности спуска тут, конечно, сказать очень много хочется. Потому что при спуске очень много камней летят. И тебя очень хорошо поливает грунтовая вода. Поэтому полумокрые, полусухие такие спустились. Камни летят сверху, поэтому в случае такого падения камней мы прижимаемся к стенкам. Ну и пару раз по каске попала так хорошо. Аж. Практически аж уши заложила. Ну все, глубина тут э, примерно 65-70 метров. В общем, веревку оставили человек, который нас наверху ушел. И завтра утром придет, будет нам помогать подниматься. Ну вот такие вот, в принципе, особенности. Ну и если будет сгружать машина пустую породу, лучше там не стоять. Это, я не знаю, смертельно очень. Ну, как-то так. Ну, ладно, лезем вниз, будем смотреть, что там внутри, в той дыре провали. Каска самая главная. Я всегда говорю, берегите себя. Безопасность лишней не бывает. Так что, поехали. Остатки нашей воды. Вот так она летела. Ну, что-то там есть, можно чуть-чуть выпить. И еще один минус. Здесь нету мобильной связи. Круто. Ну масштабы меня до сих пор впечатляют. Здесь очень много пустой породы, крупных камней таких. И когда идешь, они под тобой просто просыпаются вниз. И чтобы вы поняли, здесь где-то примерно вот такой наклон. Примерно вот такое То есть тяжело устоять на ногах Камни под ногами Начинают прокатываться и сыпаться вниз Поэтому Вот масштабы человека примерно К этой такой дыре большой Поэтому надо аккуратно вниз лазить Чтобы камни Допустим на которые я наступаю Не покатились вниз на ребят А еще здесь Много мусора Покрышки, бочки какие-то лежат там, видать, пачка от сухариков была когда-то. Ну и наверное там на дне тоже очень много мусора. В стене такие вот выработки. здесь помимо обычного мусора попадаются каски только они все треснутые сбоку мусора очень много ну а мы дальше лезем Здесь очень повышенная влажность Просто туман Сложно что-то увидеть в таком тумане Но масштабы здесь просто колоссальные И запах такой как в шахте Сырости Запах земли все-таки нашли нужный залаз. Он чуть-чуть высокий, упоротый, конечно. Но передавать вещи сейчас будем, наверное, сюда их закидывать просто. Здесь очень хорошо тянет воздух. Вентиляция шахтная работает. То есть, скорее всего, связь есть с рабочей шахтой. Но мы, но мы сходим, посмотрим, правда ли это или нет. Итак, после пары часов блуждания по провалу, точнее внутри этого провала, мы все-таки нашли вход в шахту. Его было не совсем просто найти, но мы его нашли. Шахта вентилируется это хорошо, то есть воздух здесь есть. Она, скорее всего, что гейтуется с рабочей шахтой, точнее вентиляция здесь общая. Есть некоторые забутовочки, я подхожу это в следующей части. В провале мы спускались по камням, и ниже, чем ниже спускались, тем они были мельче. И мы уже просто серфили на этих камнях, даже не пришлось идти, просто съезжали по ним. Допустим, даже на перекур, когда сели отдохнуть, в тишине слышно, как просто с потолка падают камни. Я уже раз, наверное, шесть зацепил... Каску просто поцарапал, зацепался головой потолок. То есть, если бы не каска, было бы очень печальное последствие. Ну и еще мы также без воды, пить очень хочется. Воды у нас совсем немножко, где-то 300 грамм. А до утра еще часов 10 примерно. Мы просто ее бережем на самый крайний случай, когда жажда уже будет очень невыносима. Подписывайтесь на канал. В следующей части я... Расскажу еще подробнее, мы пойдем в шахты, точнее этого горизонта, на котором мы находимся. Кстати, горизонт приблизительно минус 250-300 метров, ну примерно в этой области. Ну, в принципе, все. До скорых встреч, берегите себя. Всем пока.